получат просто новый, вот наши отношения просто получат новый импульс. И, конечно, мы хотим сотрудничать не только в плане технологий, но и в плане фундаментальных исследований. Мы ждем ваших студентов к нам на кафедры, которые изучают и исследуют физику частиц, ядерную физику. Я надеюсь, что мы будем обсуждать с руководством Федерального Казанского университета вопросы, ну, возможность создания базовой кафедры университета в Дубне, с тем, чтобы студенты... Замещали свой календарный план лекциями, семинарами, которые они слушали бы в Дубне. И на четвертом курсе приезжали и после двух лет обучения потом оставались либо в аспирантуру, либо поступали бы к нам на работу.